Здравствуйте! Замечали ли вы, как часто во время телефонного разговора вы неосознанно берете ручку в руки и начинаете рисовать? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, бизнес-консультант, коуч, руководитель Центра изучения почерка современной графологии. И я помогаю людям находить свое предназначение и раскрывать личностный потенциал по почерку, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. Знаете ли вы о том, что наши рисунки, так же как и почерк, способны очень много рассказать о том человеке, который находится перед нами? Каждый рисунок уникален по своей структуре, своему обозначению и руке автора. У кого-то движения плавные, ритмичные, обрамленные тонкими волосяными штрихами. Кто-то выдает педантичные, структурированные, схематичные штрихи. У кого-то они, наоборот, резкие и угловатые. Здесь не обязательно быть художником, и действительно важно и что нарисовано, и Самое главное, как нарисованы. И наши рисунки способны нам рассказать о характере человека, о его настроении, о скрытом гневе, об обиде, либо наоборот, агрессии, желания, амбиции, мечты, цели и, конечно же, их достижения. Если рисунки содержат бросающиеся в глаза какие-то подчеркнутые линии, то здесь мы говорим о сильном чистолюбии, четкие, прямолинейные Целенаправленные штрихи нам говорят об активной волевой позиции. Если мы видим замкнутые формы с четкими контурами, это настойчивость и твердость воли. Прямые, угловатые, симметричные формы – это рассудочность. Стилистически точные формы говорят об интеллектуальности автора. Крупные, закругленные, обводные, асимметрично расположенные линии расскажут нам об открытости миру. Если же мы с вами видим маленькие, узкие и собранные буквы, то здесь мы можем судить об интровертивной позиции. Что ж, о значениях содержания самих рисунков мы с вами поговорим обязательно в следующем видео. Ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям и обязательно подписывайтесь на мой канал.